В эфире программа после новостей. Я Ольга Тепляшина. Напомню, что сегодня мы обсуждаем новый законопроект, который в первом чтении Госдума приняла в конце прошлого года, а сейчас готовится принять во втором чтении закон о так называемом натуральном ОСАГО», о том, что ремонт в приоритете перед выплатой деньгами за ущерб. Вашему автомобилю. Итак, сегодня у нас в гостях Наталья Козлова, заместитель генерального директора страховой компании Надежда. Добрый вечер. Добрый вечер. И Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев в Красноярском крае. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья, первый вопрос к вам. Понятно, что этот законопроект инициировали страховщики. И для страховых компаний, как мы уже слышали сегодня в эфире, говорили наши зрители, он очень выгоден. Почему это должно быть выгодно автомобилистам? Это для кого все-таки больше закон? Для страховщиков или для клиентов? Это закон защищающий интересы и как страховых компаний, и для добросовестных клиентов. Те, которые, безусловно, выплата, которая причитается по закону Обасага, ее назначение на восстановление автомобиля после ДТП. Вот для таких клиентов не будет никаких вопросов. Те, кто готовы его восстанавливать и дальше эм, эксплуатировать свой автомобиль, вопросов никаких не будет. А основная цель законопроекта это отсечь мошенников, которые сейчас на рынке ОСАГО ощутимо спекулируют, да, и, и получается только за прошлый год больше десяти миллиардов по расчетам страховых компаний ушло на выплату именно вот этим мошенникам, а это все складывается в конечном итоге на страховых тарифах. Потому что а, чем больше выплаты, тем больше средняя выплата, тем дороже стоит страховка. Это снежный ком. И бьет это а, по карману добросовестных автовладельцев. Вот мне почему-то кажется, что страховка у нас все равно станет дороже. У нас все становится дороже после любых каких-то реорганизаций, новых законов и прочего. А, поэтому, ну... Такая данность в нашей жизни. Егор, а вы действительно считаете, что это, этот новый законопроект может защитить э, от мошенников и как-то э, защитить интерес автомобилистов тоже? Потому что, по идее, он похож на какое-то принудительное лечение. Об этом сегодня говорили тоже. Да, вы совершенно верно сказали, потому что все-таки, может быть, э, и есть какая-то целенаправленность борьбой так называемым автоюризмом. Это уже название. Диагноз. Уже все, да. Как диагноз. И здесь речь идет о непосредственном направлении в автосервис. Единственное, что в законопроекте учитывается, если существует полная гибель вашего имущества автомобиля то выплачивается полная стоимость, это 400 тысяч, и если стоимость ремонта превышает 400 тысяч. Это всего лишь два варианта, когда вам смогут выплатить ну, деньги. Или если пострадали какие-то вещи, но не сам автомобиль, в процессе да. ДТП тогда да. тоже выплачиваются здесь, деньги. Да, здесь единственное, что не учитывается в этом законе, какими именно автозапчастями вам должны ремонтировать, это не учитывается в законе, срок 30 дней, и непонятно, как будут действовать именно автоюристы с точки зрения потери товарной стоимости. Здесь опять появится автоюризм, когда э, будет утеряна товарная стоимость, если автомобиль, к примеру, был новым. Mm -hmm. И также э, на автомобиле, который имеет гарантию новые автомобили э, срок гарантийного ремонта в автосервисе, оплата его непосредственно только у автодилера, это будет два года. То есть если у вас гарантия 5 лет, то страховая компания может предложить и другие. То есть если у страховой компании нет договоренности с этим дилером. Хорошо, Наталья, а вот как быть, например, в, ну, в каких-то эксклюзивных случаях редкие автомобили, которых, на которых просто нет специалистов в нашем городе. У нас не все даже дилерские центры представлены, не все марки представлены дилерскими центрами. И как автомобиль какой-то редкой марки не обязательно дорогой. Но его просто не будет здесь оборудование и не будет специалистов в тех центрах, которые предлагают страховая компания законопроект предусматривает эту ситуацию если страховая компания и потерпевший договариваются о выплате денежными средствами а в данной ситуации и страховой компании а, тоже в определенной степени выгодно заплатить денежными средствами да потому что запчасти вот как вы сказали, вот угу. Ну раз он по какому-то случаю может быть он этот автомобиль 10 лет да собирал запчасти на него знает где эти источники конечно можно выплатить это же не сто что деньгами вообще Понимаю, понимаете, в чем отправит, дело? Главное, металл, что э, мучает э, автовладельцев, что их очень сильно нервирует, угу. что за них решили, альтернативы практически нет и, значит, их как-то пытаются обмануть. Альтернатива есть а страховщики, а страховщики сэкономят и поставят им, ну, вот волнуются запчасти. китайские запчасти, ну или как какие-то БУ некачественные mm -hmm. и потом, и всего там предлагается, по-моему, два месяца и, Возможно, договоренность с автосервисами гарантия. по откатам, к примеру, поставили китайские автозапчасти, mm -hmm. сделали перевод под нужные суммы, которые якобы являлись mm -hmm. оригинальными. Поделили. Поделили между собой, остались довольно Страховщики Здесь автосервисы. Один нюанс есть. Ответственность за качество ремонта законом возлагается на страховую компанию. И страховые компании не заинтересованы в том, чтобы ремонтировать автомобиль некачественно, потому что все претензии по ремонту потом пойдут к страховым в компаниям. Какого срока? Вот. А сроки там разные, устанавливаются гарантийные. Более того, я сейчас даже могу сказать, что сейчас уже из практики даже дилер Красноярска, да, который находится сейчас уже до вступления этого закона, у нас альтернативная возможность получения денежными средствами и восстановительным ремонтом существует уже. Ну, года три, наверное, не совру, и очень часто сейчас уже автовладельцы выбирают восстановительный ремонт. Вот за три года практики моей, где мы направляли по ОСАГО, я не помню ни одной претензии по качеству ремонта от автовладельца по ОСАГО. Ну, ни одной. Равносильно абсолютно так же, как и по показка. Это очень редкий случай. Автосервисов много. Они... Бьются за возможность работать. Да, здесь поток, здесь возможность постоянного заказа запчастей, а, а, не, а, как бы, а, обеспечение сотрудников, да, там количество какого-то, они будут бороться. Это как, не знаю, вот со страховыми это будет как конкурс. Страховые могут выбирать лучше. я, может быть, как местного страховщика похвалю, но, к примеру, такие как компания Розгустраха, они имеют договоренности только со своими автосервисами. Вы сегодня Нет. удивительно лояльны. Это на самом деле, потому что то, что сейчас рассказывают о том, что у данной страховой компании более 100 договоров с страховыми компаниями, я много автовладельцев встречал, которые страховались в других компаниях и сталкивались с такой ситуацией, что им дают возможность 2-3 компании выбрать, которые они могут отремонтироваться. И реально компании такое ощущение, они говорят, по самому сервису обслуживания у них имеется договоренность с этими страховыми компаниями. То есть сейчас сервисы будут бороться за то, чтобы получить вот это право ну, нам только да, что об этом да, и сказали, что будет. местные, может, еще идут, а монополисты, которые, грубо говоря, на самом верху управления всех, всей этой страховой индустрии, они, а, естественно, вот заинтересованы Зрители в спрашивают, в страховых компаниях настоятельно, уже настоятельно рекомендуют отталкиваться от цен предлагаемого ими сервиса. Имеет ли право это делать? У -у -у. Ну, здесь смотрите, какая э, ситуация. В соответствии с законом Обасага, страховые компании сейчас даже выплачивая денежными средствами должно руководствоваться, руководствоваться единой методикой расчета. Это а, справочники РСА, которые общедоступны, можно посмотреть, сколько будет там стоить бампер да, на, конкретную, на модель а, а, конкретного автомобиля. А, цены на норма часы, на восстановительный ремонт, да, на, на работы, на ремонтные работы. И а, все страховые компании должны выплачивать строго в рамках вот этой единой методики. И автосервисы, когда с ними договариваются страховые компании, они тоже не вправе выходить за эту единую методику. При нынешней ситуации, если клиент хочет, например, или а, как-то улучшить свои, свой автомобиль, да, там, например, да, у меня там был до этого не очень хороший бампер, да, или там, и до этого уже имел повреждение, а я хочу сейчас новый, то клиент в данной ситуации, безусловно, за улучшение заплатит за счет собственного. Ну, смотрите, здесь будет экономия самих страховых компаний, автосервисов, с которым будет заключено такое соглашение, ведь если сделать дешевле ремонт, страховая компания меньше заплачет, чем, к примеру, это есть в общей Хорошо, базе. Хорошо, в а общей очень... базе не каждый там Месяц обновляется с слоем роста цен. Очень дорогие автомобили, которые тоже в Красноярске есть, типа Бентли, такие марки, где mm -hmm. производители рекомендуют ремонтироваться только у них. Вот Официальные дилеры, да, в этой части. Официальные дилеры, уже ряд официальных дилеров, в том числе и в Красноярске, они произвели экономические расчеты, и они поняли, что для них неубыточно ремонт, в рамках единой методики по ОСАГО. Они работают, и в Красноярске в том числе и работают. Те дилеры, которые не готовы работать по единой методике, здесь автовладельцам только... Они потеряют клиента. Они потеряют клиента, да, если автовладелец не будет готов Вот наш режиссер очень интересуется, кстати, тоже. А если человек... Ну, он же вправе распоряжаться своим имуществом. Если он не хочет ремонтировать автомобиль, а хочет его битым продать... А вот, но ну, как пострадавшие деньги забрать. страховку угу, получить? Ну, да. вот, э, закон в данной ситуации ограничений. Вот пока проект не закон, мы угу. пока о проекте угу. говорим, не предусматривает, а восстанавливаем автомобиль. То есть не, не нравится. Более. Здесь прав, а есть. Почему? А почему нельзя восстановленный автомобиль продать, если уже человек не хочет на нем ездить, ну восстановите, продайте, восстановленный. Мы, как Федерация автовладельцев, в начале еще этого года обратились в Государственную Думу одновременно президенту Путину что данный закон является антиконституционным, ведь действительно и ваш режиссер озвучил ту ситуацию, когда это ваше имущество, вы вправе им распоряжаться, тот ущерб, который был понесен вашему имуществу, вы вправе получить эти деньги по страховой компании, и вы вправе продать этот автомобиль в том состоянии, в котором он находится, к примеру, после ДТП, не занимаясь там, его восстановлением, да, у вас есть свои собственные цели, на которые вы сами рассчитываете, и и вносят данный закон о том, что у вас только автосервис, естественно, это нарушает Конституцию. Какие советы можете сейчас, у нас совсем минуточка осталась, дать автовладельцам, чтобы ну, обезопасить себя максимально от каких-то неприятных последствий ДТП? Точно не соглашаться на всякие уговоры на месте ДТП. Да, сейчас просто как чайки слетаются на одного, на второго участника ДТП, автоюристы, приходите к нам, мы заплатим, мы заплатим, проконсультируйтесь со своим агентом, с той страховой компанией, в которой страховались, вам расскажут порядок действий. Не уступайте деньги, которые вы можете получить сами, не уступайте их мошенникам. Вот это, вот, ну, это как раз, да, Егор, да. а как да. вы думаете, примус закон? вот с 1 марта? Сегодняшние силы, делаешь? которые мы оцениваем, которые на сегодняшний момент идут обсуждения в комитете Госдумы, мы сейчас пока видим позицию 50 на 50. Уже и Центробанк встает на нашу сторону, когда увеличивает и суммы выплаты, и смотрит тарифную сетку, и смотрит обновление базы РСА, которая существует и обновляется не так часто по ценам. То есть на сегодняшний момент очень много изменений уже к существующему внесенному законопроекту обсуждается в Госдуме. И будем надеяться, что все-таки автовладельцы победят в этом споре. Но есть еще второй вариант, предлагалось еще и перенести на год вступление в силу этого закона, потому что он явно нуждается Доработка. в доработке. Ну что ж, у нас закончилось время эфира. Напомню, что сегодня у нас в гостях были Наталья Козлова, заместитель генерального директора страховой компании «Надежда», и Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев по краю. Спасибо большое, что пришли в эфир и участвовали в этом обсуждении. Но от себя добавлю, будьте аккуратны за рулем, не попадайте в аварии. Всего доброго, до встречи. Это была программа «После новостей».